то женщины из числа их э, родственников, они перед судом не должны представать за их преступление. Кадыров убил человека, он несет ответственность за убийство этого человека, не несет ответственность его мать, там, его жена, его сестра. Вот такое вот у меня мнение по этому поводу. Так, немецкий солдат. Как оцениваешь, если внука человека, она злодейка или заложница сына, как ей не стыдно вообще перед другими матерями, и почему она в борщ кафырову не подсыпет новичка? Что она за человек, скажи кратко. Знаете, я по поводу вот этих именно матерей, женщин и жен то есть матери, сестры, жены, полноценную ответственность на них вешать, я, я не могу. Я понимаю, конечно, что они должны, как, допустим, любая женщина, имея правильные убеждения, будучи мусульманкой, должна своего сына, своего брата, своего мужа, она должна его порицать, если он делает что-то запретное. Но в большинстве случаев мы, особенно наше общество, устроено так, что женщины являются нашими, ну, они находятся под нашим полным влиянием, очень серьезным влиянием. И если у этой женщины нет каких-то серьезных знаний, убеждений в исламе, даже если у нее есть, это очень тяжелый как бы момент пойти против мужа, отца, брата. Да? Но если этих знаний нет, то это вообще как бы невозможный вариант. Поэтому мы видим очень много примеров того, как и, допустим, женщины из семей Кадырова, Кадыровских, вообще вот этих, Ахматовских товарищей, они ну, просто становятся помощниками своих мужей, братьев, отцов. Но мы видим такие же примеры, мы их видели, когда уезжали, допустим, и присягали, к ИГИЛу. Мы же помним, что они также забирали с собой этих женщин, своих жен, там, сестер, тоже с собой забирали, так как они находились под влиянием. Наше, наше общество устроено таким образом, что у нас женщины находятся под сильным влиянием мужчины. И затем мы знаем, да, сегодня эти женщины попали в плен, находятся там в этом лагере. В общем полноценную ответственность на, на женщин вешать я, я считаю это ну, неправильно ни в коем случае оправдывать их не можем нельзя то есть говорить что они не виноваты там нехорошие не говорим понятно что они должны а, это все осуждать они должны отрекаться от а, преступлений этих мужчин но и ответственности за то что творят мужчины из их семей они за эту ответственность не несут вот что я хочу сказать и если бы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 эту ответственность возложил на женщин, не то что там моих ближайших, а вообще даже и дальних моих родственниц, и даже женщин, которые не являются моими родственницами, никак не, не относятся, к, ну, не являются моими родственниками по, по крови, я имею в виду. Родственники моей жены, это они не родственники. Ну да, они сегодня родственники, так как, они являются близкими родственниками моей жены, но завтра мы с моей женой разводимся, все, они перестают быть моими родственниками. То есть он возложил ответственность за мои действия на них. Он сегодня, если мы скажем, что он является судом, то он сделал так, что они пристали сегодня перед судом. За мои действия, за какие-то мои слова. Вот мы теми отличаемся от Кадырова, что мы не, не спрашиваем и не намерены даже спрашивать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 Ты ожени, интогрини, я